Давайте подведем некоторые итоги нашей сегодняшней встречи и работы. Вот Валерий Павлович Расчуткин, который возглавляет межвизорную рабочую группу, говорит, что сегодня работа уже заканчивается по оценке ущерба. Между тем, хочу обратить Ваше внимание на следующее, кстати. Местные коллеги оценивают ущерб в 3,9 миллиарда рублей. Обращаю внимание на следующее обстоятельство, что, несмотря на то, что здесь группа просидела определенное время, значит, общего подхода с руководством республики не выработано с оценки ущерба. Значит, еще раз повторяю, местные наши коллеги называют цифру 3,9, миллиарды. А рабочая группа говорит 2,4. На руководство республики ставит вопрос о том, чтобы оценить весь ущерб. Вы говорите, что работали только по единству. Ясно, что в других районах республики тоже живут люди, и многие из них не в лучшем положении, чем те, которые стояли здесь на улице и плакали сегодня, когда мы с ними разговаривали. Значит, конечно, мы должны сосредоточить свое внимание прежде всего на самых острых и самых болевых точках. Ленск является одной из этих болевых точек. Значит, во вторник Михаил Иванович будет в Москве. Мы с ним договоримся о встрече, <связь> поскольку Валерий Павлович в правительство свое предложение сдаст завтра, после Предварительная работа там, надеюсь, будет закончена к этому времени. Давайте договоримся так, что во вторник мы окончательно. Все вопросы согласования и оценки ущерба завершим на, на, на встрече в Москве. И вот э, определим общий ущерб. Так? Если правительство э, с чем-то не согласно, я допускаю, давайте прямо и честно скажем, конечно, в таких случаях это, это всегда так бывает. Всегда так бывает. Что... Э, значит, э, Местные власти всегда стараются показать больший объем ущерба. Проекты снижают федеральный так? Но это так всегда. Ничего здесь нет особого страшного. что проблем местных действительно много и достаточно. Никто там никого не объегоривает. Но, повторяю, нам нужно прийти к общему знаменателю и к общим цифрам. Это, это первое. Второе нужно в этом выявить обязательно. Самое, самое главное. И самое кричащие самые-самые острые проблемы. И, и всего, э, из всего из, из всех проблем, которые нам известны сегодня. Так? Это второе. Третье. Я прошу Вариан Павловича обобщить предложение, э, которое сделано руководством республике И потом вместе с Минфином, э, Андрей Юрьевич, это уже к вам, вместе с, с Минфином, определить позицию министерства и ведомства в отношении э, тех предложений, которые были высказаны э, руководством республики и э, руководством компании. На что бы мне здесь хотелось обратить внимание? Значит, ущерб в любом случае огромный. Так, вот э, э, Михаил Компионович назвал 42 тысячи пострадавших. У меня в практике, может быть, это по этому району 30 тысяч пострадавших. В любом случае речь идет о десятках тысяч человек в любом случае. Многие из них просто остались на бобах в полном смысле этого слова, без средств существования, без жилья Поэтому ситуация очень острая. В, э, в этих условиях, конечно, мы можем и готовы использовать разные источники. Вот кроме того, что здесь сегодня уже вслух прозвучало по поводу э, продажи части, там, э, Товарной продукции самой компании «Алмазов» Михаил Ильич говорил еще о возможности использования части золотого займа, то есть, так прямо скажем, золота в объеме там, двух тонн и так далее. Речь идет о, еще там, о, о, других источниках, о других источниках, речь идет вот о возможности Сбербанка и так далее. Я хочу подчеркнуть, в принципе, в такой ситуации все возможно. Но нам нужно обязательно оценить ущерб, первое. И второе, что абсолютно, абсолютно является абсолютным приоритетом. Так мы должны проработать механизм и схему, ясную и понятную, которая отвечала бы нам на вопрос, куда пойдут эти деньги. Вот если вы мне покажете, что эти деньги дойдут конкретно до людей, которые там на улице стоят, так, то я буду готовить, готов использовать все эти источники. А если мы только эти схемы используем для того, чтобы, чтобы проводить какие-то денежные потоки, то я прошу даже на это не рассчитывать. И, и самое главное, самое главное, чтобы ни у кого не возникало желания вот в этой сложной ситуации решать какие-то экономические либо другие проблемы за счет людей, которые попали в тяжелую ситуацию. Я думаю, что это нам всем понятно. Абсолютно недопустимо. Абсолютно недопустимо. И это уже не зависит от ведомственной принадлежности тех или иных предприятий, от формы собственности предприятий. Давайте мы здесь все вместе объединим усилия над решением главной и основной задачи помощи людям здесь я абсолютно согласен с президентом республики помощь должна быть адресной предельно адресной и вот когда мы будем в Москве говорить об этом да, я тоже хочу вас попросить чтобы вот на это вы обратили внимание вместе с Минфином вот, Андрей Юрьевич обязательно проработайте вот эти, вот эти все схемы предложения оценив их вот с этой точки зрения возможно ли использовать тот или другой источник таким образом, чтобы помощь была адресной из этого источника. Хорошо. И, конечно, вопрос по детям. Значит, это нужно, чтобы ведомства соответствующие нашего социального блока да, проработали это вопрос отдельно. Да, и как можно быстрее. Но Вы назвали цифру 250 детей, да? а на самом деле здесь 4 тысячи, первая карта, вот, вот, вот 4100, вот на эту цифру мы переходим, на Нужно проработать по производственным мощностям, проработать с соседними регионами. и чрезвычайно важно, абсолютно без раскачки начать, начать строительство. И здесь э, прямое поручение Минцвенов в самые короткие сроки проработать схему, при которой строители могли бы начать работу, имея в виду, что, э, что финансирование будет обеспечено за счет тех источников, которые здесь слышно называют. Ну и последнее. Я согласен с председателем комиссии по поводу того, что нужно разработать отдельную программу по обеспечению безопасности вот, правда, в этом регионе, включив ее частью в общеферальную программу развития Дальнего Востока. Я думаю, что и проководство республики будет таким поступком сразу не связаны. Значит, договариваемся о том, что следующая встреча у нас состоится в Москве в совторник с окончательными. Выгодными предложениями для Ниша Ромера. Святой